Всем привет! Мы только что закончили установку нашей премиум-студии в МГУ-ТУ. И давайте сейчас покажем краткий обзор, как она, собственно, выглядит. Давайте посмотрим на нашу первую локацию – это место оператора, где, собственно, идет контроль за всем съемочным процессом. Здесь у нас находится программно-аппаратный комплекс, который у нас состоит из пульта для звука, собственно, база для микрофона, сам компьютер, стационарный пульт для управления переключением камер и ноутбук для работы суфлера. Также здесь у нас есть в наличии пульты, которые мы уже даем непосредственно спикеру для управления презентацией непосредственно во время выступления и чтения своей лекции. В нашей студии также расположены две камеры 4 к PTZ, что на русский язык переводится как поворот, наклон и зум. Одна камера на общий план, и вторая камера у нас с телесуфлером, где мы даем текст, и спикер, если он сомневается в своих способностях полностью воспроизвести текст без запинок он может его загрузить сюда и уже стоя за доской беспрерывно читая текст начитать его на камеру также здесь представлен у нас, собственно телевизор samsung который является бэкстейджем всего нашего съемочного процесса здесь у нас сейчас завершается работы по установке Звукопоглощение. Это делается для того, чтобы звук не отражался от стен, и на выходе уже готовый продукт был с чистым звуком. Здесь у нас, собственно, то ради чего все это делается. Видеодоска непосредственно. И также хочется отметить э, прекрасного качества свет. Вы можете установить какой-нибудь цветовой интересный фон по своему усмотрению. Доска оснащена двумя микрофонами синхайзер для более качественного и объемного звука. iPad предназначен для более удобной работы спикера, если у вас есть презентация или... То, что вы хотите показать, там, веб-браузер, фотографии, чаты, переписки. Вы можете позвонить с iPad на другой iPad или на WhatsApp и вывести звонок уже прям непосредственно на доску, чтобы прямой эфир у вас был более живой, если того требует э, ваш материал. Можно обратить внимание на наши мониторы. Они предназначены для того, чтобы спикер сразу видел, как он смотрится в кадре, как уже выглядит картинка, потому что презентация обычно у нас либо здесь, либо здесь, если он стоит здесь, он видит себя там и видит, как он работает с презентацией, если ему удобно работать здесь, то перемещается картинка, соответственно, на другой бок, и он все равно себя видит и может удобно и качественно для зрителя для себя представлять свой продукт. Что за великолепные маркеры, спросите вы? А я вам сейчас расскажу. Плюс этих маркеров в том, что именно с этой доской а, спикер когда что-то рассказывает, что-то пишет, что-то упоминает, зритель его видит постоянно. Спикер не перекрывает, как это обычно происходит в аудиториях спиной, то, что он пишет. Идет постоянно непосредственный контакт с, между зрителем и спикером. Спикер э, берет маркер, и в отличие от сенсорной доски, он сразу видит, что он пишет. Собственно, как это происходит? Мы берем и пишем то, что хотим. Вроде без ошибок. Заметили? Слово наоборот. Зритель, когда идет трансляция, уже сразу видит изображение в правильном виде, уже в перевернутом. Сейчас мы вам покажем, как это происходит. Вау! Видели? Ну не супер. Какую ошибку я совершил? Догадались? У меня на лице буквы. Как решить эту проблему? Все очень просто. Не пишите перед своим лицом, потому что этим лицом вы вещаете свои мысли, вы держите контакт со зрителем, поэтому ваше лицо всегда должно быть в свободном окошечке. Но если у вас уже нет места, то есть шикарное средство. Так, теперь мы берем керху. И вот такими простыми движениями вычистить свою доску. Как вы видите, все просто. Мы доску просто, использовать ее просто, снимать все просто, можно даже делать это все одному на самом деле. Но мы все-таки советуем, чтобы у вас всегда сидел человек за компьютером и контролировал весь процесс съемки, потому что иногда бывают непредвидные обстоятельства, не зависящиеся не от нас, как мои глухие, щипящие звуки. Мы ждем вас на нашем сайте видеодоска.ру. Оставляйте свои заявки, и наши менеджеры свяжутся с вами и ответят на все интересующие вас вопросы. До свидания. Увидимся за стеклом.